Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые зрители. Мы, мы, я, <свят> да. необъявленная программка такая, вот хотелось бы поделиться. Дело в том, что есть запросы, и довольно много сейчас уже запросов для того, чтобы прийти на курсы. Мы об этом говорили, объявляли, но условий не было. Да и сейчас они еще не все имеются, поэтому давайте, скажем так, интерактивно. Я люблю интерактивность, потому что потом могут быть много комментариев, а у нас люди любят оставлять комментарии к месту, не к месту, в тему, не в тему, но тем не менее. Поэтому, если будут какие-то вопросы, можете их задавать. Значит, по поводу... Вот этих двух курсов. А потом чуть-чуть время есть, до сегодня день насыщенный. Потом я скажу, о чем идет речь. Но что касается курсов. Два преподавателя. Первая – София Бланк, ученый, исследователь, доктор. Написала 39 книг, не считая монографии, не считая статей и разных вариантов и еще очень не очень много не написанного ну опять же есть причины почему не все человек может осилить особенно если еще и как-то здоровье может быть не совсем в порядке так. но тем не менее долгих после долгих переговоров будем так говорить как и что но желание отдавать просто невероятное вот есть на сегодняшний день два, так сказать, мини, будем говорить, курса, потому что объем очень большой и очень и очень насыщенный. Первый курс – это защита детей и молитвы. Первый или второй, не знаю, по, ну, в общем, один курс. У меня есть много чего расписано, как и что, и там действительно очень много. Примерное. Примерная продолжительность этого курса где-то месяца три. Причем это не теория, это только практика. Причем практика совершенно невероятная, поскольку там будут участвовать приборы. Вот, где это все будет не просто там где-то, так сказать, а это все будет практически с каждым человеком работать. Единственное, в чем может быть проблема – Насколько хватит времени охватить вот этот материал и количество людей, которые теоретически могут туда прийти. Чтобы не распыляться, а этому а это, а этому то, вот было, так сказать, решено, пока предварительно еще раз, вот провести такой курс. Занятия раз в неделю. Мы еще будем обсуждать это. Задача всех людей, которые... Хотели бы прийти на обучение, это выбрать день и время. Но тут масса всяких, скажем, там нюансов. Почему разница во времени между Соединенными Штатами, она живет в Соединенных Штатах, и в России? Но это в принципе не имеет значения, поскольку это все онлайн-курсы, понятно, так? А, те, кто живут здесь, ну какая-то, возможно, есть э, легче будет. Почему? Потому что теоретически как бы можно будет где-то приехать. Вот, скажем, я могу при, прилететь из Чикаго в Нью-Йорк. Э, но это небольшая роль играет, так как она говорит. В общем-то, так или иначе, это будет прямое общение. Второй курс – это, по сути, приобретение рабочей специальности, это э, такого редко где-то встретишь, потому что столько у нее на работе, столько у нее информации, я бы сказал, знаний, которые немного людей освещают. Никто же у нас же, знаете, как у нас же у всех секретов, у нас же везде competition, или э, постоянно идет э, соревнование и идут, э, вот так сказать, конкуренция, чего раньше никогда не было. Все делились, сегодня все разделяются. Делились секретом все было общее Ну, тем не менее у нас это вот такое вот есть и э, это приобретение рабочей специальности потому что человек освоив вот эти курсы может так сказать быть консультантом и тут все есть на самом деле абсолютно все есть это не это не проблема это не вопрос и камни даже где их брать и так далее это не вопрос вообще и никак вот там не только камни, там очень много всего. Это, так сказать, просто, чтобы написать, невозможно написать тот объем, который она, скажем так, обрисовала уже. Вот у меня он есть. Поэтому все это будет идти на территории Сангейтс, поскольку есть платформа. Естественно, поэтому это удобно делать вот таким образом. Второй, второй курс, второй курс Елена Смирнова. Ну, там вообще какой-то заоблачные те самые дали, заоблачные выси. Почему? Потому что э, то, что Елена Смирнова делает, вообще, по-моему, никто не делает. Ну, где-то как-то, может, в разных местах. Э, но есть очень и очень практически много наработок. Более того, все подтверждено опытами. Это профессор, вообще-то говоря, Елена. И она является, э, она из обычной психологии, профессор психологии, профессор ну наук, там доктор наук, но важно перешла уже в раздел парапсихологии или так называемой эзотерической психологии. То есть совмещение вот этих вот вещей и те, кто были свидетелями двух программ, они, конечно, это знают, поэтому и, собственно говоря, запросили. Там будут индивидуальные занятия, индивидуальные замеры, здесь еще более серьезно, потому что, чтобы сделать один такой замер, одну такую ауру, на примере моей ары ауры это все разбиралось, и вы видели, какой там, что там, и как там, и какой там потенциал, что надо делать, как надо. Но это будет более, у нас времени нету в одной передаче разбираться одного человека, поскольку много чего надо сказать. Но там будет специфический курс, и в этом специфическом курсе, естественно, будут возможности для каждого человека. Но тут есть ограничения, как и в первых курсах, и здесь есть ограничения. Не всех можно охватиться. Представляете, если каждому человеку сделать такой, такую съемку, такой анализ, это все надо проанализировать со всех сторон. Там серьезный аппарат есть. Эти аппараты, так сказать, сконтролированы, это прапрайтери, ну или частные какие-то такие, их в продаже, если и найдете, то не знаю, кто их разрабатывал, но это все очень недешево. Вот. А в данном случае это будет именно съемка, и это будет работа с каждым человеком. Благодарю, Наталья. Я тоже рад видеть всех. Незапланированная передача, вот те, кто подключили, сейчас я, поэтому я еще раз вот упомяну. У нас впереди через 50 минут очень серьезная программа с Марией. Это по поводу вот, Татьяны Николаевны Микошиной и Послание Вознесенных э, Владык, да, да, Великое Белое Братство и так далее. Э, а потом будет другая программа, где будет участвовать Джон Карло. Э, ну, чуть позже. Короче говоря, понятно, да, друзья, если есть какие-то вопросы, можете задавать стоимость. Ну, примерная стоимость где-то есть. Сейчас нет смысла это озвучивать, потому что я не, я не люблю говорить о каких-то финансовых вопросах в передачах. И, как многие заметили, не занимаюсь никакими рекламами. Более того, если звучит какая-то реклама, то я ее, в общем-то, даже убираю. То есть есть информация, кого она интересна, он не задает вопрос. Если неинтересна, так и не надо. Если эта цена не устраивает кого-то, то и не надо. Значит, вы просто к этому не готовы. Хотя могу сказать, что это все очень и очень допустимо, и даже без вопросов. Несоизмеримо ни в коем разе, ни в какой мере несоизмеримо с трудозатратами, которые дает преподаватель. Даже думать не о чем. Я очень хорошо разбираюсь в расценках, если уж на то пошло. Вот, проживая здесь, проживал там, проживая еще в других местах и так далее, я знаю, сколько что стоит. Вот. Есть определенная причина, почему человек не может Туда прийти не может по своим субъективным причинам. Объективным причинам не имеет никакого это отношения. Абсолютно, по уж поверьте. Вот. Поэтому, кому надо, кому интересно, тот пишет на наш email центра собачка gmail.com.